Приветствую вас на своем канале, и сегодня у нас прогноз на февраль. Уже время января, время без времени, какого-то непонятного киселя подходит к концу, и уже у нас начинается активная часть года. То есть, в принципе, с началом февраля, с первым февраля уже сразу, мы вступаем в активную часть года, в материальную часть года, с приходом «Имболка». Мы им будем праздновать 2 февраля, но как бы уже с первого числа мы в действительности в ночь с 1, но второе вступаем в активное время года. Наша богиня, если следовать языческой, неоязыческой традиции, она молодая дева, в противовес тому моменту, когда мы празднуем ее превращение в старуху на ламас, то сейчас мы празднуем возрождение девы возрождение богини. Наш молодой бог Год уже становится вполне себе осознанным ребенком. Ну и мы, конечно, ждем полного рассвета сил этого года на Астару, на весеннее равноденствие. Но февраль уже дает нам ну, этот праздник огней, праздник костров. Это в этот день мы празднуем богиню Бригитту или Бригантию, как ее называют в Британии. Ну, она, конечно, уже христианизировалась и совместилась со святой брегитой но это мы опустим э, печальные детали христианизации э, тем не менее да то есть у нас такой очень важный языческий переход поэтому февраль в любом случае несет эти энергии пробуждения Поэтому уже можно приступать к делам. Расклад у нас следующий появился, получился на февраль. Сигнификатор самого февраля, то есть карта, которая описывает в принципе все энергии февраля, это у нас десятка кубков. То есть в моей колоде черного солнца это выглядит вот так. Как бы в принципе десятка кубков считается одной из больших, хороших таких карт. Но у меня к ней всегда... За историей моей практики складывается некое недоверие, потому что с десяткой кубков у меня очень связано много именно иллюзий. Поэтому я могу сказать, что февраль, он будет про очень много э, чувств, эмоций, мало рациональности. Поэтому, наверное, здесь будет важно не уйти в какие-то иллюзии, не уплыть в проекции, в мечтания а держать свои ноги на земле, то есть как-то больше уделять внимание на больше уделять внимание заземленности и вообще в принципе там обрядам или практикам заземления, потому что эта энергия десятки кубков может нас унести туда, куда в общем-то нам не надо, поэтому будьте в этом плане аккуратны и не отступайте от своих земных материальных, может быть в какой-то степени практических планов. Что касается социального аспекта Здесь очень все прекрасно. У нас здесь туз... Целый туз пентаклей. Следовательно, наша социальная активность э, поможет нам в этом месяце с точки зрения финансов и с точки зрения воплощения наших творческих проектов. Поэтому энергии для воплощения ваших творческих проектов будет достаточно много. Главное использовать их именно, эту энергию, не э, в фантазиях, не в иллюзиях, а использовать конкретно, направлять ее на воплощение ваших планов, ваших проектов творческих. Что касается самого финансового вопроса, то здесь девятка пентаклей. В принципе, это хорошая карта для финансов. Но, опять же, видимо, не отпускает энергия в целом февраля. Может быть, это рыбы немного виноваты, скорее всего. Но а, Девятка Пентакли это тоже немного про иллюзии. То есть, это про некую такую зону комфорта, из которой будет сложно выбраться. Поэтому здесь скорее речь про то, что февраль даст возможности реализовать финансово более смелые проекты, чем мы на то рассчитываем. Но а, наши страхи, какие-то иллюзии и нежелание выходить за пределы своего комфорта оставят нас, возможно, в достаточно скромных заработках. Так что с точки зрения финансовых рисков, в принципе, да, то есть можно выйти за пределы своей зоны комфорта. Главное, чтобы вы руководствовались действительно чем-то очень приземленным практическим, нежели иллюзиями и чувствами в принятии подобных решений. А вот отношения у нас прям вообще идеальная карта для отношений, то есть зона отношений в феврале, вот у нас двойка кубков, двойка кубков это диалог двух сердец двух душ, поэтому все, что касается романтических отношений, да и в принципе отношений с друзьями, то есть все, где задействованы чувства, эмоции, февраль прекрасный и благоприятный месяц для развития любых отношений, но если у вас есть какие-то планы свадебные, то в принципе это тоже достаточно все очень благоприятно, благополучно. В, в такой вот, видимо, месяц будет очень романтичный, и я не думаю, что это связано с наличием дня Святого Валентина в феврале, но в целом, видимо, когда сочетание такое происходит, то, наверное, в этом году он пройдет неплохо. А что касается здоровья, у нас здесь шестерка посохов. Даже по здоровью у нас на самом деле, как ни странно, все. Прекрасно, то есть, какой-то у нас очень прекрасный месяц ждет. Товарищи, это очень ничего не радует. Шестерка посохов это вообще карта триумфатора. То есть, это очень большой, большой уровень витальности. Поэтому, чисто. Что такое вообще прогноз на месяц? Да, это мы говорим про. Те энергии, которые, собственно в этом месяце будут наиболее активны. Поэтому, если мы говорим про здоровье шестерка посохов, да, то есть не значит, что мы все однозначно выздоровеем, все прочее, от всех болезней. Но это значит, что в этом месяце уровень витальной энергии будет достаточно высоким. Поэтому, соответственно, рисков различных заболеваний будет меньше, как ни странно. Ну, я имею в виду как ни странно, потому что в феврале да и более мерзкая погода, на мой взгляд. Но, тем не менее... Витальность этого месяца будет высокой, поэтому мы можем вполне себя даже пройти мимо различных вирусных заболеваний. То есть основная опасность февраля у нас остается это то, что мы можем убежать в иллюзии э, и руководствоваться чувствами больше, чем рациональностью. Нам здесь нужно в этом месяце просто не... Это не значит, что мы должны заблокировать чувства и вообще не использовать иррациональные, безусловно. Я вообще фанат иррационального, тем не менее. Тем не менее, просто при принятии решений, особенно касаемо ваших финансовых и социальных проектов, руководствуйте больше рацио, нежели фантазий, иллюзий. И да, можно немножко рисковать, опять же, если вы делаете ставку на ваше рацио. Но по поводу отношений, любите друг друга, видимо, в этом месяце это будет наиболее удачно получаться. Прекрасного вам февраля и пока-пока.